Лаборатория медицинского центра здоровья оснащена оборудованием экспертного класса. Нам доверяют ведущие учреждения и специалисты республики. В нашей клинике доступны более полутора тысяч различных анализов, в числе которых гормоны, онкомаркеры, инфекции, иммуноглобулины, биохимия, коагулограмма, аллергены, мониторинг беременности и многое другое. Лаборатория здоровья. Все сходится. Все для здоровья есть на Шамсулы-Алиево, 6, город Махачкала. Телефон 5503-88.